значит я включаю браузер в этом браузере у меня есть это самое э, у меня есть пост о том что нужно э, как-то это сама да? до пост в этом посту говорится что плейлист с прямой трансляции радионод надо скачать и открыть в программе. У меня система Windows 7, и я указываю путь к этой программе. У меня программа Windows Media Player. Это штатная программа в составе э, системы Windows 7. Вот. Значит, есть плей, плейлист. Вот он, он у меня в виде, э, в виде документа. Этот плейлист закачан в ВКонтакте, в документы. Я нажимаю на него, и, и он скачивается. Теперь я иду э, в ту папочку, вот открываю, да, папочка, открыть в папке, и показываю в папке, где он у меня находится. Вот он, этот файл, listen.m3u. Я его нажимаю правой кнопочкой, и открыть с помощью, с помощью, у меня две программы. Media Player Classic, мы не будем ее использовать. А вот штатная программа Windows Media, да, это проигрывать Windows Media. И мы выбираем эту программу. Так, все, мы запускаем этот самый проигрыватель. Вот он, он проигрыватель. Подготовился и пошло. Сейчас я вот у меня уже работает медиа этот Windows меди вот здесь это Auto DJ это автоматическое проигрывание да вот он он автоматическое проигрывание и я закрепляю эту программочку на панели задач вот здесь внизу видите да изъять программу можно закрепить программу вот я да Закрепляю программу. Вот. Когда при закрепленной программе можно опять же нажать правой кнопочкой, закрыть программу, закрыть окно. Это онлайн-трансляция радионот в интернете. Для воспроизведения трансляции в, на любом компьютере или там девайсе да, не обязательно включение браузера. То есть, если у вас есть какой-то девайс, который может работать где-то э, в, в переносном режиме, ну, например, э, какой-то планшет, да, вы можете спокойненько этот плейлист запустить и слушать его в любой машине, даже в поезде, если вы едете дома, без подключения э, такого большой тяжеловесной программы, как... Э, Браузер. Браузер Яндекс, браузер Опера, браузер чего там, неважно не чего. вот Главное, что мы работаем автономно. Да, если у вас есть какой-то потоковый плеер, АИМП, например, может быть и другие какие-то плееры, которые допускают воспроизведение потока, вот тогда вы можете спокойненько использовать и другой проигрыватель. А имп, например, я точно знаю, что умеет воспроизводить потоковое аудио.